Здравствуйте, как скачать и настроить скрипт для работы в Джек? Заходим в это видео, ставлю на паузу, нажимаем на ссылку, Расматриваем рекламу. Ну это как бонус мне. Чтобы не не совсем все было бесплатно. Смотрим рекламу 5 секунд. Продолжить, если выскакивает. Продолжить. Открывается Яндекс Диск, скачиваем наш файлик, сохраняем, потому что он имеет расширение .js, ну, в них возможно пишут вирусы. Сохраняем, показать в папке. Я на примере рабочего стола вам покажу создать папку скрипт лучше использовать плотиницу правой клавишей вставить все скрипт у нас сохранен дальше заходим в mozilla я показывал как установить ну вот мой работает Этот скрипт баланс уже увеличился аккаунт тот же ставлю на стул захожу в менеджер опции пас папка с макросами указывая путь куда я сохранил скрипт выбор папки применить вот у нас скрипт правой клавишей редактировать вот он у нас раскрывается тут всякого очень много кто разбирается, тут молодец, кто нет. Я сейчас все поясню. Так, нулевая ставка. Это ставка, которую он ставит самый минимум, если когда цикл заканчивается неудачами. Ставки, с которой он начинает ставить. Первоначальная ставка и ставка константы. Это ну, в дальнейшем -то так сделано в программе. Коэффициент и число. Дальше используется алгоритм Сколько ходов в цикле можно проиграть И увеличение Если цикл проигран То увеличиваем первоначально Вот, вот эту ставку На столько Умножаем то есть, Здесь у нас идет Считывание полей Они вам не нужны Здесь все работает нормально. Единственная вот эта вот строчка. Обратим на нее внимание. Если я здесь изменю цифру 87. 87 это является вот это вот поле. Если я изменю, допустим, на 80. 5. Внизу кнопка Save and Close. Сохраните, закрыть. Становлюсь на скрипт, воспроизвести. Воспроизвести. Смотрим внимательно. Он нам раз. Раз. Видите? Он у нас считал неверный параметр. Он у нас считал число само. Вот, ставим допустим 80. Воспроизвести. видите он нас считал время сразу оговорюсь что вот этот 87 нужно периодически проверять они периодически обновляют сайт и возможно происходит смещение на одну цифру но если вы запустили то он будет работать После следующей перезагрузки просто нужно будет ну, подкорректировать вот это значение. Это значение подкорректировано для валюты Litecoin. Соответственно, если мы выберем другую валюту, здесь будет другое значение числа. То есть вы ставите тоже методом, используете, заходите сюда. Сразу корректируйте минимальное значение, вот 0,0,1, то есть в конце вот это, и методом подстановок устанавливайте вам нужное значение. И все, и дальше алгоритм работает за вас. Коэффициент 3,4, ну, Неспроста здесь стоит, мне написана отдельно программа, которая высчитывает, которой я задаю значения, разные параметры, и она мне высчитывает. То есть 3-4 это не просто так я с головы взял, поставил сюда, высчитал, что нужно 5 ходов в цикле, и что цикл нужно умножать на 6, и сколько таких умножений будет, все это высчитывает программа мне. В, ну, может через несколько видео я вам покажу эту программу, как она работает. Дальше что нам нужно будет еще менять? Коэффициент вставляется вручную. И число. То есть мы здесь вводим коэффициент. Ну, нажимаем левой клавишей мышки больше, чем больше и узнаем какое здесь число и это число прописываем сюда потому что он проводит непосредственно сверху вот этого вот значения с этим числом если вы укажете неверно то программу неверно число то программа будет работать неправильно все дальше вам менять ничего не нужно мы указали нужное вам число, подобрали, сохранили, стали на скрипт, нажали воспроизвести. Все, он начинает работать. Как видите, я выставлю. Но первое время для проверки, то вы, конечно, понаблюдайте чтобы вы были уверены, чтобы было все как надо. Дальше просто сворачивайте и пускай он крутится. Единственный нюанс, можно запускать только под одним пользователем один скрипт. Если хотите запускать несколько скриптов, то нужно создавать несколько пользователей, Заходить под этими пользователями и запускать скрипты на разных аккаунтах. Я тоже планирую это в дальнейшем показать. Все, если кому-то понравилось видео, ставим палец вверх. Следите за каналом, подписывайтесь. Все, всем спасибо, до свидания.